день господа с вами адвокат дмитрий бузанов на своем канале в ютубе рад вас приветствовать смотрите я долго сомневался нужна ли мне эта рубрика на канале на которой я буду ну, в которой я буду разбирать законопроекты исключительно вот ну я подумал и скорее всего да наверное она нужна но не с целью того что знаете вот быть на волне, быть в тренде, что подхватывать этот инфоповод. А для того, чтобы мои зрители, подписчики, понимали, что не каждый законопроект явля... ну, в будущем будет законом. Я, скажем так, раза два-три в неделю уделяю свое время, час-два, может больше иногда, на изучение этих законопроектов. Которые, ну, новые обновляются, да, у меня постоянно открыта эта вкладка, новые законопроекты. Я собираю их интересные и потом смотрю, действительно, приняли, или не приняли. Ну, и есть некоторые моменты, сферы моей деятельности, да, это семейное право, недвижимость, административное право. Там, где мне мой, ну, личный интерес, есть, следить за этим законодательством. Вот, ну и э, есть как бы интересные такие, которые вот СМИ там подхватывают, все. Я буду их разбирать с той целью, для того, чтобы вы увидели, что, ну, мое мнение, что некоторые законопроекты специально подаются отдельными депутатами, да, у них есть законодательная инициатива, они и пользуются. Но мне кажется, они немного ею злоупотребляют. Почему? Потому что, вот, опять же, есть где-то статистика на сайте, количество поданных законопроектов зарегистрированных и количество принятых. То есть, КПД, коэффициент полезного действия депутатов, ну, очень низкий процент полезного действия. И поэтому, ну, может быть, на это как-то надо обратить внимание. А вот такое освещение и деятельности да, вот В таком пространстве публичном Ну может быть Им попадется на глаза Один из роликов там, Или еще кто-то будет Снимать это видео И просто может они задумаются А может у них цель просто Ну вокруг вот этой проблемы Которую они якобы считают проблемой Чтобы заострили внимание да, То есть может быть Они направят свою энергию в другое русло ну вот давайте по порядку. Я вообще персоналием, вот конкретно к этим депутатам вообще никаких претензий нет. Я просто хочу вот понять и буду делать вот такие вот анализы, буду делать вот такие видео, для того, чтобы просто самому понять, зачем они это делают. Вот. Ну и вы пишите в комментариях свое мнение, для чего. Ну вот давайте, первое у меня в списке, список был составлен этих законопроектов, он большой, я их всех разберу и буду смотреть в плане того, что я их откладывал, возможно, они уже какие-то законопроекты стали законами, тогда я их буду уже рассматривать в другой постоянной своей рубрике обзор законодательства, да, или если это будет касаться военного режима военного положения, то также, то есть плейлисты есть отдельные, и вот отдельный плейлист будет по законопроектам, вот. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения специальных экономических и ограничительных мероприятий относительно граждан Украины, которые пребывают в гражданстве государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Вот. Авторы законопроекта, инициаторы Кузьминых Сергей Владимирович и Мазурашу Георгий георгиевич э -э кузьминых точно сослуги народа а вот с мазурашу точно не знаю Ну, это я жарю еще раз не важно, никакая фракция все это просто конкретные люди вот вопрос к ним зачем о чем этот законопроект э -э давайте почитаем так вот э -э сравнительная таблица. Скажу вам сразу, есть у этих авторов одна особенность. Их законопроекты всегда лаконичные. Вот, э, они не, не пишут большие законы. Они просто э, вносят изменения в уже существующие, дописывают какие-то вот фразы, предложения, ну иногда несколько абзацев. Вот, то есть, это такая особенность. Э, закон о санкциях есть. И вот э, предлагают в статью в часть вторую статьи первой этого закона внести следующую строку, полностью будет звучать так. Санкции могут применяться с, со стороны Украины по отношению к иноземному государству, это сейчас уже и ну, существующая редакция, и, ин, иноземному юридическому лицу, иноземному лицу которая находится под контролем иноземно-юридическое лица и физического лица нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность. В этом законе нет права применять санкции со стороны Украины относительно граждан Украины. Но есть случаи, когда их применяют решением... Совета национальной обороны и безопасности, да, потом президент своим указом, есть такие случаи, когда гражданам Украины все-таки применяли эти санкции. Ну вот, надо же исправить ситуацию. И вот, пожалуйста, два этих депутата предлагают внести такую строку, что санкции смогут применяться относительно граждан Украины, которые пребывают в гражданстве, Подданстве другого государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Вот. Третьим, третья статья, которая определяет основания, для... основания и принципы для применения этих санкций. И вот всего лишь навсего основанием, чтобы применили санкцию, нужно будет, чтобы гражданин Украины пребывал в гражданстве, подданстве другого государства. Которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины. То есть, не какой-то вред там наносит, не финансирует там какую-то организацию. Просто сам факт пребывания гражданина Украины в гражданстве другой страны. Странно. Часть третья этой статьи. Основанием для применения санкций. Также является совершение и наземным лицом, и перечнем, в том числе гражданином Украины, которые пребывают в гражданстве, в подданстве другого государства, которое осуществляет вооруженную агрессию Украины, против Украины, а также субъектами, которые назначены это. А что? То есть, опять же, тут не написано... Ага, пункты первого. То есть, якиств, А, вот, якиств, которые, то есть, для того, чтобы применить эти санкции, первое условие находиться в гражданстве, подданстве другой страны, и второе осуществлять реальные или потенциальные угрозы национальным интересам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины совершать террористическую деятельность, а также нарушать права и свободы человека и гражданина. Интересно, вот если например, опять же, полицейский выписал протокол и этот протокол был незаконным, не постановление, да, просто постановление было законным, человек пошел в суд, э, обжаловал, то, ну, это же постановление нарушало права, нарушало, ты что? будем проверять, есть ли у него гражданство или нет, как это устанавливаться будет, интересно, вот, и... Нарушают права, права и свободы человека, гражданина, интересы э, общества и государства приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения прав собственности, э, причинение имущественных потерь, э, создание препятствий для э, экономического развития, потенциального осуществления граждан Украины, принадлежащих праву и свободу. Ну, так все размыто, написано на самом деле. Что тут можно э, ну, многих государственных шлу, служащих под э, эти действия? Почему? Потому что их решения, действия зачастую э, ограничивают права людей. Вот. И суды их отменяют, да. И, вот. Интересно, вот если суд первой инстанции принял решение, которое отменили в апелляции и потом покопались в его гражданстве, а оказалось, что у него гражданство, там, еще паспорт Российской Федерации, например. Такие есть. Вот. Как узнавать эту информацию? Вот вопрос. Ну, и вот еще, что самое главное, это пропозиция в закон Украины о гражданстве Украины внести в статью 17 основания для прекращения гражданства Украины. То есть, Пункт третий добавить, согласно которого, вследствие приобретения гражданства, подданства государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, лишать гражданства гражданина Украины. Вот. Ну и тут ему вывод сразу написали, что все это уже предусмотрено статьей 19 закона Украины. О гражданстве И указанные основания Для утери гражданства Украины Конкретизированы в 19 статье Ведь в соответствии С пунктом 1 Части 1 статьи 19 Основаниями для утраты Гражданства Украины В том числе является Добровольное приобретение Гражданином Украины Гражданства другой, другого государства Если на момент такого приобретения Достиг по то есть уже существует, как сказать, основание для прекращения, да будь то там страна-агрессор, будь то там, которая осуществляет вооруженную агрессию или нет, то есть если гражданин Украины, который достиг совершеннолетия, добровольно приобрел другое гражданство другой страны, это уже является основанием для того, чтобы президент выдал указ о прекращении гражданства. Все. Вот, распис, расписано его. Вот мне просто интересно, когда этот народный депутат, группа их двое, да, читали этот закон, в который они хотят внести изменения. Они что? Не видели э, вот эту статью, вот эту норму. Ну, я думаю, должны были видеть. Но так, если ты читаешь законодательство, ты читаешь, ну, от корки до корки. Из И ну, смотришь, какие основания есть для прекращения. Как это происходит? Вот, пожалуйста. Все же указали, как происходит. Вывод, какой напрашивается. Нужно было акцентировать внимание на таких вот конкретных случаях, понимаете? Вот. Ну, и по поводу санкций, да, э Возможно, э, по поводу санкций, ну, так одну из санкций тогда сделайте э, ну, указ о том, что вы лишаете гражданин. Ну, получается, э, если э, Совет Национальной Обороны и Безопасности выявляет лицо, у которого есть гражданство другой страны, а это еще и страна, которая там вооруженная рейсия оказывает, то вы ж, э, сразу накладывая санкции... Ставьте вопрос перед президентом э, о, о том, чтобы он указом своим лишал гражданства его, гражданства Украины. Вот. Ну, я почему-то этого не вижу, до сих пор и не было такого. А с паспортами ходят и Российской Федерации, и других, и даже вот были скандалы среди народных депутатов. Э, вот. Ну, мы не будем об этом говорить. Поэтому... Э, Комментируйте, что вы думаете по этому поводу Для чего он это делал Народный депутат этот Ну, группа этих народных депутатов Чтобы что? Чтобы обратить внимание Ну вот, с 28 марта С 28 марта Законопроект номер 7 Три двойки Все лежит себе Без движения 31 марта он Был направлен В комитете вот. Комитет, не знаю, вот 14, 11 апреля был вывод комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и автономной республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. То есть вот этот вот вывод, они ткнули эту статью 19. Вот. Расписали, что нужно доработать. Вот и все. Так он и остался. Я уверен сто процентов. вокруг этого законопроекта был в средствах массовой информации шум. Я вам больше скажу. Если вы сегодня пойдете на страницу депутата Кузьминых, вы там увидите, что он подал новый законопроект о том, что тех, Людей, которые совершили государственную измену, преступление такое, статья 111 Уголовного кодекса э, Украины, тоже лишали гражданства. То есть опять, куда шаг лево, шаг право, лишали гражданства. Это какая-то вот у него красная строкой Тема лишения гражданства. Ну, все предусмотрено, могут лишать гражданства в этом случае и так, без этого. По поводу государственной измены, ну так это ж наказание цель, наказ... наказание какая цель у наказания чтобы человек исправился осознал, понес так сказать э, все тяготы, да, наказания а не просто ну, он совершил государственную измену его лишили гражданства пусть он ну, будучи гражданином Украины с судимостью за государственную измену Потом попробуют в этом обществе, есть же понятие судимость, да, легализоваться, попробовать там побыть таким же полноценным гражданином, как до судимости. Ну, я думаю, в этом весь институт судимости. И для этого и нужен был, что есть сроки, которые устанавливают ограничения, действуют определенные возможности. И человек понимает, что вот, он совершил ошибку, то есть перевоспитание, да, ну, цель уголовного наказания, да. Если мы откроем уголовный кодекс, почитаем, да, Ц... какая цель, вот, то мы поймем, для чего это. Ну, в общем, <клес> думаю, что нужно будет продолжать эту тему. Вот Что вы думаете по этому поводу? Пишите, спасибо за любую реакцию, лайки, комментарии, репосты. Всего доброго.